Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Сегодня поговорим о словечке всех. У. С ним в английском языке есть довольно много выражений. Давайте пройдемся по некоторым из них. По статистике, только 20% людей знают свой уровень словарного запаса. На нашем сайте есть интерактивный тест. Пройдите его. После регистрации результаты придут вам на почту. Итак, поехали! Фраза номер один. To be all for something. Или to be all for doing something. Это когда вы на процентов согласны или поддерживаете что-то. На русский можно перевести как Я руками и ногами за. Я руками и ногами за то, чтобы есть здоровую еду, но не выношу пол брокколи. Это, кстати, неправда, я люблю брокколи. Фраза вторая. All walks of life. Эту фразу, как правило, используют, чтобы описать людей. People from all walks of life. Все слои общества. Обращаю ваше внимание на предлог from. Среди пользователей Puzzle English есть юристы, учителя, водопроводчики, студенты, парикмахеры, люди из всех слоев общества. Фраза номер три. All along. С самого начала. Все это время. He's been lying to us all along. Он врал нам с самого начала parents truth Я пыталась держать это в секрете от родителей но они знали правду все это время Фраза номер четыре A free-for-all это наша русская устроили тут балаган. Вот free for all это как раз тот самый балаган, когда много людей все орут, спорят, бегут, хаос какой-то неразбериха, толкотня Вот это вот все a free for all. Black Friday in America is a free for all. It's scary. Черная пятница в Америке — это полный хаос, настоящий балаган. Это страшно. Возможно, вы не знали, но у Puzzle English есть второй YouTube-канал о грамматике. Сотни часов уроков на разные темы, мастер-классы по произношению и многое другое. Учите английский с нами. А мы продолжаем. Праза номер пять. To go all out. Это означает вложить всю свою энергию, все свои силы и энтузиазм во что-то, приложить максимум усилий. The team went all out for a win. Команда сделала все возможное и невозможное, чтобы победить. Гламурный макияж лучше всего приберечь для тех случаев, когда ты хочешь максимально поразить людей на повал. Фраза номер 6 to pull out all the stops. Она похожа на предыдущую, на пятую Тоже значит приложить усилия Но здесь скорее про ресурсы в том числе Использовать все доступные ресурсы Временные, денежные, кадровые Все, что есть в вашем распоряжении Чтобы добиться цели, что-то выполнить We pulled out all the stops to meet the deadline. Мы сделали все, чтобы успеть до дедлайна The police pulled out all the stops To find the criminal Полиция приложила все силы, чтобы найти преступников. Фраза номер семь To be And no action. Часто используется только начало фразы to be all talk. Это про человека, который много говорит, много обещает, но никогда ничего не делает. Джон только говорит. Я бы на твоем месте не воспринимала его слишком серьезно. Don't listen to her promises. She's talk. Не слушай ее обещания. Она только говорит и обещает следующая фраза номер восемь тебе all из это когда человек готов тебя внимательно слушать из это уши да или как мы говорим слушать во все уши money из как только я упомянула деньги Сара стрела уши stories дети слушали во все уши когда бабушка рассказывала им истории Фраза номер девять All in all. Целом, ну целом, да. She may not be brilliant, Она может и не блестящая, но в целом, я думаю, она довольно хорошо показала себя на экзаменах. Фраза десятая. To pull an all-nighter, не спать всю ночь. Это имеется в виду, когда ты либо работаешь, либо учишься, да? I pulled an all-nighter last night. Я вчера занималась или работала всю ночь. Там из контекста понятно, что человек имеет в виду. I'm getting too old for an all-nighter. Что-то мне уже много лет для того, чтобы не спать всю ночь. Фраза номер одиннадцать. To be a know-it-all. Это сочетание используется для того, чтобы описать человека, который думает. Только думает, что лучше всех знает. Мы еще говорим все она всегда лучше всех знает Мне очень тяжело с ней разговаривать Окей, okay, okay, раз ты все знаешь, давай тогда ты попробуй сделать Ну что ж, на сегодня это все Смотрите и другие видео на нашем канале Учите английский по фильмам и популярным песням Смотрите интервью, ссылки прикреплю С вами Блокэт, учите английский с пазл-энглиш